Всем привет! Вы на канале «Путь к истине» и с вами Максим Гончаров. Это вторая часть нашего разоблачения скорости света. И сейчас мы рассмотрим 5 примеров, которые явно дадут нам понять, что официальное представление о том, что такое свет, не совсем точно отражает реальность. Ведь возникает очень много вопросов, как к скорости света, так и к самим фотонам. И сейчас мы эти вопросы рассмотрим. Наша Земля освещается Солнцем. Летящие фотоны от Солнца до Земли попадают на саму Землю, тем самым освещая ее. Но есть один серьезный вопрос. Землю окутывает огромное количество звезд со всех сторон, и от всех этих звезд фотоны должны долетать до Земли, тем самым освещая ее круглосуточно и со всех сторон. Но этого по какой-то причине не происходит. Поэтому остается вопрос, почему до нас не долетают фотоны из других звезд, по какой причине они исчезают? Похоже, современное представление о свете не совсем точно отражает реальность. Думаю, современной науке стоит пересмотреть свое отношение к свету, в частности к фотонам. Если зажечь огонь в темном помещении, то он освещает пространство буквально на 1 метр. И чтобы осветить ближайшую стену, мы не ждем, пока фотоны долетят до нее, а идем к этой стене вместе с источником света, что говорит нам о том, что свет и его фотоны никуда не летят. А это полностью ломает представление о том, что такое свет. Этот пример говорит нам о том, что свет образовывается мгновенно вокруг источника света в виде стоячей волны. И свет, то есть так называемые фотоны, никуда не перемещаются. После выключения лампочки в помещении, испускаемые ей фотоны мгновенно пропадают. Куда они исчезают? Неужели срок жизни фотонов ничтожно мал? Тогда как они долетают от Солнца до Земли? Ведь лететь им до нас больше 8 минут. Но после выключения лампочки фотоны пропадают мгновенно. Данный пример наносит серьезный удар по самому существованию фотонов, а следовательно и о самом представлении, что такое свет на самом деле. Выстрелим одним фотоном в полупрозрачное зеркало. Как вы думаете, что произойдет с фотоном? Исходя из реальных наблюдений, мы обнаружим, что свет одновременно и отразится и пройдет сквозь такое зеркало. Но как такое может произойти, ведь фотон всего один. Он не может создать клон самого себя, чтобы начать движение по двум направлениям. Такое произойти может только в том случае, если свет является не частицей, а волной. Волновые характеристики отлично подходят для таких целей. Тем самым дают нам понять, что фотонов, как частиц, попросту не существует. Ни для кого не секрет, что в современной официальной науке огромное количество двойных стандартов и противоречий. Фотоны в этом деле также не уступают, ведь до сих пор непонятно, имеет ли фотон массу. Ведь по знаменитому уравнению Эйнштейна, фотон, обладающий энергией, не может нести в себе нулевую массу, иначе при умножении на 0 мы получим нулевую энергию. Но эксперименты показывают, что фотоны не имеют массы. Если бы у фотона была масса, то это привело бы к дисперсии электромагнитных волн в вакууме, что размазало бы по небу наблюдаемое изображение галактик. То есть происходит следующая картина. Если принять, что фотон имеет массу, то современное представление о мироустройстве ломается в одном месте. А если принять, что фотон не имеет массу, то ломается в другом месте. Вот такая у нас наука. Но это еще не все. Современная наука также утверждает, что фотон имеет массу только тогда, когда он находится в движении. Но если фотон находится в состоянии покоя, он массу не имеет. Вот только непонятно, куда она пропадает. Хотя если подумать, то невозможно добиться от фотона состояния покоя. Как минимум потому, что наша планета, Солнечная система, да и вся галактика постоянно находится в движении. И поэтому фотон, находящийся в состоянии покоя, будет в априори иметь хоть какую-нибудь скорость движения. В общем, современная наука продолжает играть с нами в свои игры под названием «Кручу-верчу, запутать хочу». Ну и в заключении хотелось бы сделать вывод. Современная наука с имеющим представлением о том, что такое свет, имеет огромное количество вопросов, на которые современная наука вряд ли сможет дать вразумительный ответ. Но если принять, что свет – это стоящая волна, которая распространяется мгновенно до определенного расстояния, то все вышеперечисленные вопросы сразу отпадают.